В рамках фестиваля «Российская студенческая весна» в Казани прошел финал Всероссийского фестиваля студенческой лиги «Чирдэнс-шоу». «Чирдэнс-шоу» – это яркий, сочный и зрелищный фестиваль команд группы поддержки. Этот завораживающий фестиваль собрал лучшие команды России. За звание сильнейших боролись четыре команды из Санкт-Петербурга, одна из Москвы, Ярославля, Кемеровской области и Татарстана. У всех команд был исключительно боевой настрой. Приехали сюда побеждать. Мы приехали только за победой, и победа будет за нами. За настрой. Положительный на победу. Все, мы будем добиваться только этого. Конечно же, настрой боевой. Мы хотим выиграть, и это не просто слова. Покажем все на действие, и время покажет результат, и кто как готовился. Все будет видно. У меня сегодня боевой настрой, я настроена на победу. Мы настроены на победу. Соревнования проходили в два этапа. В первом команды представляли ознакомительный танец об их командах. Второй этап был сложнее. Каждая команда подготовила танец под определенную тематику. Мы решили по креативе сделать что-то доброе и красивое и сделали сказку о Золушке. Но она у нас не банальная. У нас место феи. фей. феи. У нас военный номер, у нас номер с задумкой, номер с мыслями. Я думаю, он заставит многих людей вообще, в принципе, задуматься о чем-то. И он совсем очень сильно отличается от других номеров. Кардинально. Не секрет, что данный вид спорта пришел в Россию из Америки. И здорово, что с каждым годом черлидинг развивается все больше. Адилия Валеева, Роман Самарин, Универньюз.